Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я хочу показать вам, как гипсокартон закидывать лучше. Это практические советы, лайфхаки, называйте как угодно. Как гипс закидывать лучше на этажерку, потому что особенно если вы работаете один, как самостройщик, у вас есть второй этаж. Это просто обязательная штуковина, чтобы вам лишней работы не заниматься. Поэтому сейчас нужно для начала поднять вертикальный лист. Это первое. Затем нужно его переместить ближе к этажерке, назовем ее так. С какой стороны вставать, это не принципиально. Можно и так, и так обойти хоть пять, хоть десять раз. И нужно его, скажем так, поближе приставить и облокотить таким образом. Все, вам держать не надо в этом моменте. А теперь я сейчас э, поясню сначала, а потом вы посмотрите, обратите на это внимание свое. Что очень важно, чтобы не прищемлять пальцы, там еще что-то делать, нужно его, скажем так, выкинуть выше и потом уже приспустить. Так проще, то есть, наверное, это будет быстро, но э, сами там посмотрите. То есть, просто берете, приседаете вниз и выкидываете его наверх. выше раз прижали и просто опустили потому что если вы будете держать сбоку или снизу захватывать у вас будут пальцы постоянно прищемляться вы будете тратить больше времени чтобы вытащить их и так далее это тяжелее то есть проще просто его выкинуть чуть выше перехватиться и опустить спокойно на этажерку а затем вы дальше спокойно переходите на второй этаж и оттуда вытаскиваете сейчас я покажу как это делается оттуда Итак, мы поднялись на второй этаж. Здесь э, вот он у нас, лист. Мы спокойно до него дотягиваемся. Что важно, как его взять? Нужно взять пальцы, чтобы были большой палец у вас был у листа внутри. Руки вот таким образом находились. И потом его подбросами, грубо говоря, вытаскиваем и ставим. Смотрите. Вытянули. И вот так вот. Раз, два, три. И спокойно ставим затем важно вот именно его вот скажем в данном случае да он стоит лицевая сторона с этой части она ну я скажу скажем так я стою с задней стороны нужно взять его поближе поднести сюда затем чтобы мне его куда-то перемещать и нести нужно будет его повернуть по диагонали. Это для того, чтобы спокойно повернуть, нужно его наклонить, чтобы увеличить диагональ. Соответственно, поворачиваем и пошли. Либо в одну комнату, либо в другую комнату. Как вам угодно. И там, соответственно, то же самое. Вот себя поворачиваете и ставите, как вам необходимо. Все. Вот такой метод. Пользуйтесь, если кому понравилось, пишите обязательно в комментариях, что вы об этом думаете. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!